Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Магия Улара Гисера. Сегодня я хочу вас познакомить с уникальным обрядом, который поможет вам избавиться от боли, в том случае, если вы ее испытываете как острую, и у вас нет возможности вылечить ее фармпрепаратом. Но для начала подпишитесь на мой канал. Итак. Обряд, который поможет вам избавиться от боли, заключается в том, чтобы в том месте, где вы испытываете состояние невыносимой боли, представить красивые смайлик в виде светящегося солнечного шарика, на котором вы видите красивую улыбку и красивые глазки и носик. Представляя это, сколько хватит сил, через несколько минут вы сможете заметить, как боль отступит и через несколько минут полностью отпустит. Конечно же, это не избавит вас от боли навсегда, но облегчит ваши страдания на очень длительный промежуток времени. Вам понравилось данное видео? Не забудьте подписаться на мой канал.